С годами жизни нашей сад становится пышнее. В нем лет прошедших результат, как уйма яблок спелых. Ты, мама, бабушка, свекровь, супруга, дочь и теща. На доброту и на любовь щедраты днем и ночью. Ни для родных, ни для друзей очаг души не гаснет. И без сомнений скажут все, нет женщины прекрасней. В числе коллег тебя иметь великое везение. Честь выпала сегодня мне, твой славить день рождения. От родной жизни много лет от всей души желаю. Пусть ясный благодатный свет дорогу освещает. Старицей возвратятся пусть к тебе дела благие. В твой дом пусть не забудут путь особы дорогие, здоровье, счастье, мир, уют, покой, успех, удача, и соловьи всегда поют в душе твоей горячей, душевная, пусть красота морщинки затмевает, и молодость пусть никогда тебя не покидает.